Я прочитал об этом в вашей книге. Как мы можем раствориться в вас? Я — не серная кислота. Давайте поймем вот что. Что такое растворение? Я не знаю, как вы это восприняли. Это не то, что было сказано. Немного не так. Но давайте я внесу ясность, осознанно или неосознанно. Но каждый человек, сознательно или бессознательно, ищет решений для ситуации, в которой он находится. Не так ли? Или, другими словами, природа человеческого разума такова, что где бы вы ни оказались, везде возникают проблемы. Да? Можно рассказать вам анекдот? Я понимаю, что это серьезный вопрос, очень духовный. Однажды муж и жена, обоим было уже за 70, отмечали 45-ю годовщину совместной жизни. Им захотелось отпраздновать дату, в точности так же, как это было в день их свадьбы. Они обвенчались в той же самой церкви, вышли из нее в то же самое время. Затем, как и в тот день, пошли в кино на итальянскую мелодраму. После этого поужинали в том же самом ресторане. Ели ту же самую еду и пили то же самое вино, а потом поехали кататься на машине. И жена сказала, «Дорогой, что с тобой? Помнишь, 45 лет назад, «Как страстно ты целовал меня в машине!» Он сказал, «Хорошо. <смех> не нужно смеяться. Вы не знаете, что такое 45 лет спустя. Это другой мир». <смех> Он попытался поцеловать ее, но, к сожалению, через 45 лет ваше тело уже не то. Да и машины стали быстрее. И бах! Они слетели с моста и оказались перед вратами рая. Затем они вместе прошли регистрацию на ресепшене. И поскольку оба были игроками в гольф, они спросили, а здесь в раю, есть поле для гольфа? Святой Петр сказал, да, самое лучшее. Лучшее поле для гольфа, которое вы когда-либо видели. Можно взглянуть. «Конечно». И они увидели безупречное поле для гольфа. Они спросили, «Мы можем начать игру? Поле уже открыто?» В раю поле для гольфа открыто всегда — и днем, и ночью. «Но у нас нет клюшек». «Нет проблем. Вот золотые клюшки, изготовленные специально для вас». Муж начал игру и с первого удара попал в основную зону. Его жена нанесла удар и тоже попала в основную зону. Затем они пошли к своим мечам, чтобы закатить их в лунки. Неожиданно мужчина впал в депрессию. С мужьями такое часто случается. Она посмотрела на него и сказала, Джон, в чем проблема? Мы в раю, на лучшем поле для гольфа. У тебя был отличный удар, у меня был отличный удар. Что тебя беспокоит? Он сказал. Если бы не твое дурацкое здоровое питание, мы могли бы попасть сюда давным-давно. Такова природа человеческого интеллекта, потому что у него ко всему очень односторонний подход. Он все считает проблемой. Когда у вас нет проблем, вы растворены. Пожалуйста, поймите это. Потому что вы — не проблема, вы — возможность. Растворение не означает разрушение. Растворение означает сломать границы своей индивидуальности. Потому что ваше индивидуальное существование — это миф, который вы создали. Если вы так индивидуальны, и вам не нравятся люди, которые сейчас сидят рядом, не дышите тем воздухом, которым дышат они. Сделайте вот что. Просто зажмите нос и держите так две минуты. Вы узнаете, что без связи с внешней средой вы не продержитесь и мгновения. Это касается не только ваших легких, это происходит с каждой клеткой вашего тела. Без связи со всеми мирозданием тело не сможет прожить и мгновения. Растворение — это не то, что вы делаете. Если вы отбросите умозаключения о самих себе, вы уже растворены. Современная физика говорит вам об этом, не так ли? Вы уже растворены, вам не нужно растворяться. Просто у вас в голове существуют иллюзии. Избавиться от этих иллюзий есть духовный процесс. Духовный процесс не является каким-то реальным процессом. Духовный процесс просто помогает вам дистанцироваться от вашего физиологического и психологического процесса, чтобы вы видели жизнь такой, какая она есть.